как выбрать брокера здравствуйте всем с вами Максим Пистолетов и сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще одно видео на тему выбора брокера у нас уже было такое видео ссылку на него вы можете найти в описании к данному видео а это видео скорее дополняет предыдущее многое за это время изменилось появилась какая то новая информация я хотел бы кратко сделать обзор на тему, как все-таки подобрать надежного брокера и на что в первую очередь обратить свое внимание. Давайте начнем с того, кто такой брокер. Простым языком говоря, брокер это посредник, который может предоставить вам доступ к бирже, предоставить доступ к котировкам, ко всей информации. Вы как физическое лицо не можете участвовать в торгах на бирже, а вы можете это делать при помощи брокера. То есть для этого брокер вам и, собственно, необходим. Вы должны для себя понимать, что брокер это ваш союзник и брокер на нашем отечественном рынке заинтересован в том, чтобы вы торговали. Заинтересован, конечно, чтобы вы торговали как можно более активно и заинтересован, чтобы вы как можно дольше не сливались на бирже, потому что он кормится исключительно с вашей комиссией. Также брокера интересуют ваши деньги и чем больше у вас депозит, тем больше интерес вы представляете для вашего брокера. И вы должны понимать, что выбор брокера – это тоже достаточно один из важных моментов, которые необходимы для успешной торговли на биржевом рынке. Какие основные параметры выбора должны быть у вашего брокера? Во-первых, я вам рекомендую выбирать крупного и надежного брокера. В данном случае надежность и размер брокера очень сильно зависят. Чем больше и крупнее брокер, тем больше у него возможностей во-первых, для реализации нормального доступа к биржевым торгам. Крупные брокера могут себе позволить содержать, во-первых, несколько серверов на бирже и предоставлять вам лучшие котировки. Второй важнейший параметр, конечно, это должны быть у вас тарифы. Вы должны обращать, сколько вы будете платить за каждую сделку. И особенно это важно будет для тех, кто хочет заниматься активной торговлей на срочном рынке Форс. Потому что здесь... Тарифы брокер могут отличаться в два-три раза. Если вы совершаете одну, ну максимум две сделки в день, это не так критично. Но если вы будете совершать 30-100 сделок в день, то ваша комиссия может составлять существенную величину. Следующий важный момент, который, например, не актуален для Москвы и Московской области, наличие отделения или филиала брокера. Скажем, если вблизи вашего города или поселка есть какой-то один из крупных брокеров, то, конечно, лучше открывать тогда счет у него. Вполне возможно, что вам потребуется при каких-то обстоятельствах личное присутствие в отделении брокера. Поэтому в этом случае, конечно, удобное расположение рядом филиала может быть для вас иметь ключевое значение. Также необходимо обращать внимание на наличие удобного и достаточно распространенного терминала. Сейчас самый распространенный терминал это терминал Quick. В свое время в предыдущем видео мы говорили и сравнивали терминал MetaTrader 5 и Quick. Но в последнее время Метатрейдер 5 все больше теряет свои позиции, брокера не хотят его вводить, брокера не хотят к нему подключаться, его использовать. Поэтому самый актуальный и распространенный на текущий момент это является терминал Quick. Теперь давайте выясним, какие же вопросы вам необходимо задать брокеру до того, как вы откроете у него счет. Ну, Конечно, как можно больше нужно уточнить информацию у брокера, поэтому... Не стесняйтесь, пока вы еще не открыли счет, проверять брокера, задавать ему вопросы. Конечно, вы все не узнаете. Вы не узнаете, насколько качественно у него работают сервера. Но большинство информации вы можете выяснить заранее. Первый важный вопрос – это зависимость тарифов от депозита. Иногда крупные брокера предлагают прекрасные тарифы для крупных счетов. Например, тариф мой составляет 12 копеек от сделки на рынке ford но для начинающих трейдеров у кого размер депозита будет 10-20 тысяч рублей эти тарифы могут быть очень невыгодны возможно в этом случае для начала будет интересно вам открыть счет у какого-то небольшого брокера но конечно вы должны смотреть с перспективой что ваш депозит все-таки должен расти от 50 от 100 тысяч уже Становятся бесплатными, как правило, и терминалы, которые вы используете. И никакой дополнительной платы вы не будете делать, ну, за исключением, естественно, оплаты комисс... комиссионных. Второе, это нужно задать вопрос, какие есть терминалы у брокера. Я рекомендую обязательно открывать счет у тех брокеров, у которых есть терминалы Quick. И самое важное, задать им вопрос, оплатный ли или бесплатный терминал. Например, есть брокер AlphaDirect, у которого есть свой терминал. А КВИК у него платный. И плата достаточно существенная, 1000 рублей в месяц, если вы торгуете небольшим депозитом. Следующий вопрос, которым озаботиться, это ввод вывод средств. Вот, как правило, всегда осуществляется проще, но должен быть еще и удобный вывод. У какого-то брокера можно сделать это наличными, кто-то переводит только на карточку. Вот этот вопрос надо уточнить. И тут же важный вопрос возникает, это вывод валюты. Требования к выводу валюты сильно различаются от одного брокера к другому. Некоторые брокера позволяют выводить на счет и тут же ее обналичивать, то есть получать на руки. У других брокеров, если вы сразу захотите вывести валюту, то вам, возможно, потребуется заплатить существенную комиссию от 5 до 10%. Это очень невыгодно. К примеру, я за вывод валюты плачу всего 0,02% от размера вывода. Это очень хорошие тарифы. Если вы будете торговать и планируете на отечественном рынке, на фондовой секции, на валютной секции или на срочном рынке, как правило, все брокера предоставляют к ним доступ. Но, например, если вы захотите торговать на зарубежных площадках, займетесь инвестированием под покупкой акций, то к зарубежным площадкам предоставляют доступ не все брокера и у всех очень разные способы этого предоставления. На текущий момент самый прозрачный и простой способ доступа, самый адекватный у брокерского дома открытия. Здесь все делается через терминал Quick, все делается совершенно официально. То есть в случае банкротства брокера у вас полная гарантия, что вы ваши акции и ваши деньги всегда на руки обратно получите. То есть вы фактически при покупке акций, облигаций отечественных, зарубежных в данном случае никакой риска Банкротства брокера не несете. К счастью, пока банкротства не было, но все может произойти. Есть еще такой момент, что есть прекрасные банки у нас, известные банки, это Сбербанк, ВТБ, но они не являются изначально, по сути, брокерами. И, как ни странно, качество услуг у этих таких крупных банков, именно брокерских услуг, очень низкое, очень неудобно подключаться. Нет таких возможностей, как предоставляют Такие крупные игроки на брокерском рынке, как брокерский дом открытия, Финам, БКС. То есть вот эти вот три монстра, они уже долгие годы присутствуют на биржевом рынке. И у них сам сервис подключения к брокерским услугам на более высоком уровне. Немаловажный еще момент, это возможность отличия субсчетов. Это очень удобно, когда вы имеете один терминал Quick и один счет, к которому подкручены многие субсчета. То есть вы можете удобно на одном субсчету торговать, например, скальперскую стратегию, на другом субсчету более длительно удерживать позиции. И это касается как срочного рынка, так и фондовой секции. То есть уточните важный момент, позволяет ли ваш брокер открывать субсчета. Я знаю, что некоторые трейдеры переходили к другому брокеру, потому что брокер их не предоставлял доступ и возможность открытия субсчетов. Давайте подведем итог. Какие основные параметры, которые вы все-таки должны применить к своему брокеру? Брокер должен быть крупным. Это один из важных факторов, который позволит вам, позволит брокеру предоставить вам достаточный сервис для доступа к биржевой инфо информации и торговли. Возьмите первую десятку, прозвоните каждого брокера и выберите лучший из них. Если вы не являетесь резидентом, то в первую очередь обратите на брокера Цирях который для нерезидентов предоставляет самые лучшие условия по открытию счетов. Второй важный момент. Выбирайте брокера, у которого бесплатный терминал Quick. У него может быть и своя платформа, но наличие бесплатного терминала Quick это большой бонус. Обязательно уточните отсутствие всяких флешек для входа в терминал. Это сильно усложнит вам в дальнейшем работу с вашим терминалом, и усложнит возможность использования, например, роботизированных систем на удаленных серверах. Когда вы к этому придете, окажется, а что у вас есть флешка, вам придется от этого брокера отказываться. Поэтому заранее уточните, чтобы вот таких дополнительных сложностей брокер вам не создавал для работы. Конечно, вы должны выбрать хорошие тарифы. На тарифы обращайте внимание. Те же вот крупные брокера, как Сбербанк, предоставляют не самые лучшие тарифные планы Особенно для мелких инвесторов. Если вы будете торговать не на основных трех площадках российского рынка, уточните наличие доступа к нужным рынкам. А также убедитесь, что у данного брокера присутствует адекватная техподдержка. Что для этого нужно сделать? Позвонить техподдержку и посмотреть через сколько времени вам ответят. Вы убедитесь, что возможность у всех брокеров совершенно разная. Некоторые отвечают в течение 5-10 секунд, а у некоторого брокера вам придется подождать 5-10 минут. А вы представьте, если у вас что-то случится с позицией, то 10 минут может быть достаточно большим временным лагом, чтобы ваша позиция ушла достаточно далеко от точки без убытка. То есть 10 минут это достаточное время, чтобы ваша позиция стала достаточно убыточной. То есть этот параметр тоже может стать одним из способов выбора брокера. Если у вас есть уже брокер, вы его выбрали и торгуете, но наличие ваших средств позволяет вам открыть дополнительный счет, попробуйте выбрать еще одного из крупных брокеров и сравните качество услуг. Я уверен, что возможно вы найдете больше положительных моментов. Например, если у вас 200-300 тысяч на счету, то вы вполне можете открыть на 100 тысяч еще счет у другого брокера. Опять же, это будет диверсификация ваших активов. На случай каких-то форс-мажоров и банкротств. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Не забывайте ставить нам лайки. Пишите в комментариях, какие еще вы хотите услышать. Пишите в комментариях, какие еще видео вы хотите, чтобы мы для вас сделали. Благодарю вас за внимание. До свидания.